Здравствуйте. Внимание, данный видеоролик был смонтирован на телефоне, поэтому здесь нету интро и должного музыкального сопровождения. Просто рандомная музыка. С вами Ребезов, на канале Ребезов, на фоне стены. Добрый вечер, дамы и господа, this is information video. Знает когда. Перезалил клип своего песни Юкаги. Почему я это сделал? Потому что я удалил, удалил, удалил, удалил, удалил. удалил. Потому что я удалил канал SREBIS. Я его удалил, все, можете не искать. И какое-то время я буду перезаливать музыкальные видео с того канала. Но между этим буду дробать и обычные видосы. Пишите в комментариях, как у такая идея. Ха-ха, байт бай на комменты. Или может все-таки расскажу. Ладно, давайте расскажу. А лень, может, не надо. Почему я его удалил? Потому что, ну я думаю, да, это, это очень э, хорошее свойство, очень полезное. В принципе, думать, считаю цифры, и не только их. Что я не справлюсь с нагрузкой на целых три канала. Да. Извините, у меня волос не помытый. Да, что я хотел сказать. Ну вообще-то N4, ну кого это. Это сложно. Сложно.